Добрый день. Меня зовут Аделина Абдрахманова, и это в эфире КФУ ЛАЙФ. Сегодня в рамках программы мы поговорим о поступлении в Институт филологии и межкультурной коммуникации. В прямом эфире на ваши вопросы ответят представители Высшей Школы Русского Языка и Межкультурной Коммуникации, Института филологии и межкультурной коммуникации, кандидат филологических наук, доцент заведующей кафедры русского языка и методики его преподавания Динара Ириковна Рахимова. Добрый день. Добрый день. Очень приятно. Кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики, заведующ Араша Шакирова, здравствуйте. Здравствуйте. И доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедры русской литературы и методики ее преподавания Антон Сергеевич Афанасьев. здравствуйте. Добрый день, Адрина. Ну что, начнем наши вопросы, тогда поговорим сразу, э, приступим к делу. Да. Первый традиционный ну, вопрос. Или вы вступительное если, слово, если возможно, честно. Да, да Далина, хотелось бы сказать, что большое спасибо за приглашение, да, потому что хотелось на самом деле поучаствовать. В таком живом общении с абитуриентами, отличная возможность, но вы как-то нас, Аделина, очень, очень а, официально, официально представили. Тогда представили, да, да, поэтому мы все-таки достаточно... самые молодые, заведующие кафедрой да. в нашей высшей школе. Вот, поэтому, Аделина, если вы не против, да, чтобы между нами общением, давайте мы, как бы, Диляра, Аделина, нам будет так как-то... Нам да, будет проще тогда. Конечно, комфортно. без проблем. Итак, первый традиционный вопрос, тогда давайте сразу начнем. Какие образовательные программы реализуются в вашей высшей школе? Ну, образовательных программ у нас достаточно много. Все они очень интересные, разнообразные. Это и педагогическое образование, и филология, и лингвистика. У нас много программ, но все они связаны с русским языком. Это и профиль русский язык, четырехлетний бакалавриат, это и русский язык и литература, русский язык иностранный английский язык. Но объединяющим все эти программы, конечно, является русский язык. Русский язык и межкультурная коммуникация, да, потому да. что у нас в нашей высшей школе очень большой акцент делается именно на межкультурную коммуникацию. С этим, кстати, связано и большое количество, мне кажется, иностранных абитуриентов в том числе. Вот. А если говорить по поводу а, наших бакалаврских программ, а, то, наверное, хотелось бы сказать, что, конечно же, на всех наших бакалаврских программах есть бюджетные места, и я думаю, что наши абитуриенты, будучи уже с ними, со всеми ознакомились. Вот. А если как бы, говорить о том, что, что же выбрать? Вот сейчас, наверное, самый насущный вопрос у наших абитуриентов, что же выбрать? Вот. И я думаю, что там педсовет уже... Родительские совет родительские, Тетушки, дедушки, да, бабушки, которые постоянно говорят, ну что же, там, кемсинг буласан и так далее, то, конечно же, это, наверное, самый такой вот насущный у них вопрос. Но, вот правильно сказала Динара, да, что у нас на самом деле очень широкий спектр программ, и все они базируются, наверное, делается акцент на русский язык и межкультурную коммуникацию. но у нас есть программы также ориентированы чисто на иностранных студентов, это «Русский язык как иностранный». А у нас есть программы, ориентированные на русских студентов, на наших российских студентов. Это «Русский язык как иностранный» с углубленным изучением иностранных языков. То есть в рамках бакалавриата вы еще изучаете параллельно два иностранных языка. Как правило, обычные – это английский и китайский. Да? Потому что китайский становится это второй по популярности язык. Вот. И, конечно же, если мы говорим про межкультурную коммуникацию, то, наверное, как следующая ступень, да, я бы, если вы не против, <laughs> я, конечно, бы, наверное... Мы ну, посмотрим, ну, что Мне почему-то бросается в глаза. Именно наша программа магистратуры – это международная профессиональная коммуникация в евразийском пространстве, которая нацелена именно на то, как осуществлять коммуникацию за рубежом, да? потому что все имеют э, различные, э, скажем, Антон Сергеевич, все имеют различные подходы в коммуникации. Мы же договорились да? без нет. отчеств. Да, oh, yeah, yeah. конечно, yeah. у вас yeah. просто такие регалии, yeah. доктор наук, yeah. мне сложно, как Антон, обращаться, да, вот, то есть нацелена на именно коммуникации, на построение взаимоотношений, да, за рубежом, в том числе и в бизнесе, в том числе и при личном общении, вот, то есть у нас вообще, но ну, у нас программ магистратуры достаточно много, Самая, да, давай я язык, язык, язык, давай продолжу, да, вот да, да, конечно, про магистратуру расскажу, да, то есть у нас действительно есть не только спектр бакалаврских программ, но у нас еще есть э, достаточно большой спектр программ магистрских. Это и преподавание русского языка и литературы в средней и высшей школе. Это уже упомянутые диляры программа профессиональной межкультурной коммуникации в евразийском пространстве. Это две магистрские программы, которые в основном которые, которые ориентированы на иностранных абитуриентов. Это русский язык как иностранный. И в том году была открыта магистрская программа ⁇ Русский язык и литература в пространстве мировой культуры ⁇ и э, единственная новая программа магистрская, которую мы открываем в этом году, и которая уже, в принципе, получила достаточно большой резонанс и, значит, в СМИ, это программа «Литературное мастерство». Это программа «Заочная». Она, то есть это третья в России магистрская программа после высшей школы экономики и Санкт-Петербургского университета. Да, и если я заговорил про заочку, то у нас есть еще одна программа заочного обучения, это русский язык и литература. То есть потому что кто-то идет научное, на очное обучение, но кто-то по разным абсолютно причинам, его, этого абитуриента может не устроить очное, и у нас есть формат заочного обучения. Что также является, кстати, новшеством нашим. Да? Ну да, Наше вот новшество. в этом году у нас очно-заочная да. была, она не совсем, как говорит молодежь, да, у нас наверное... зашла, вот, и мы да. опять вернулись к формату заочной формы обучения, потому что там есть свои сложности, все-таки вот из очно-заочного и заочного мы выбрали а, заочную форму. Угу. А, тогда перенесемся на несколько лет вперед, куда могут трудоустроиться ваши выпускники непосредственно после окончания вашего Да выпускника. везде. <связь> да, <одинок>. Везде <связь> они могут трудоустроиться, да, потому что они получают навыки да, а, коммуникации. Они учатся правильно выстраивать свою речь на русском языке, да, в том числе. На иностранном а, языке. На иностранном языке. То есть это не только педагогика, если мы говорим про профиль педагогики. да. А, это и в том числе, например... Если мы говорим именно про русский язык, там, например, я английский, русские литературы и так далее, это в том числе вы можете найти себя э, в сфере СМИ, в том числе. Вот вы, наверное, меня поймете, да, потому что все равно, если ты будущий редактор, журналист, блогер и так далее, да, правильно говорить, это, наверное, ключевое, да, красиво. Правильно говорить. подавать себя. Правильную уметь речь, подать. да. Озвучу. То есть это, конечно же, ключевое. Потом очень у нас, например, есть выдающиеся выпускники не, не Казанского федерального университета, да, а вот знаменитые личности, которые закончили именно профиль русский язык да, с различными дополнениями, и они тоже нашли себя. Вот же это, же сам... это, это, это Водолазкин, например, да, да? это Павел Гришковец, Воля. это Павел Воля, Оля да. Бучак я вчера вам скинул, да, вообще, да. ну, вообще, то есть, вот, это же все филологические да. жут, шутки. Да. Да. Да. Та же я самая госслужба, хотела... если вы хотите там дальше. Да. Да, я, это... я, я бы хотела хотел... еще добавить, что абитуриенты часто задумываясь о педагогическом каком-то направлении, смешивают это понятие с тем, что они обязательно должны быть учителями. Да, и вот некоторые считают, что вот я не хочу быть учителем, я педагогические профили не рассматриваю. На мой взгляд, это ошибка, поскольку, да, они сегодня абитуриенты, но завтра они родители, да, в первую очередь, они состояться должны как родители. А вот эти знания, которые они получают на педагогических профилях, в том числе не только предметная подготовка, там, там психологи, педагогические да, моды и вот Я как раз об вот этом это хотела это. сказать, да, что а -а -а. помимо вот, предметной подготовки, там есть обязательные дисциплины, которые есть во всех педагогических профилях. Это и педагогика, и психология, это волонтерская деятельность, вожатская деятельность, это социально-воспитательная работа, которая однозначно им пригодится в различных ситуациях в жизни. Угу. На самом деле, ряд элементов действительно впечатляет. Я думаю, наши абитуриенты, которые смотрят прямой эфир, тоже в шоке и немножко изменят свое отношение к направлению педагогики. Как вы организуете свою работу так, чтобы потом из ваших выпускников вышли действительно успешные люди? Ну, на мой взгляд, успешный человек, он должен развиваться в разных направлениях. В первую очередь, конечно, образование. Здесь... В этом направлении им, конечно, помогают наши первоклассные специалисты. Не побоюсь вот сказать именно так. Это знатоки своего дела, это люди, которые любят свою профессию. У нас каждый преподаватель считает, что его предмет самый важный, именно этот предмет студенты должны знать. Начинается с Ну, это вообще самый важный предмет. И поэтому вот только с таким подходом, когда преподаватели любят свой предмет и умеют зажечь интерес в студентах, только тогда образование будет в радость. Я бы сказала так. И здесь я... Привожу всегда абитуриентам разные программы, в зависимости от того, вот, в какую сторону они все-таки больше склоняются. И часто я привожу в пример профиль четырехлетний бакалавриат «Русский язык». И всегда говорю, что этот профиль для тех, кто знает, чего он хочет. Это целеустремленные люди, которые ценят свое время, поскольку за 4 года, вот обучаясь на этом однопрофильном бакалавриате, они на дополнительных каких-то программах, которые в большом количестве реализуются в нашем институте, могут получить второй профиль и нисколько не проиграют, по сравнению с двупрофильными программами, поскольку за 4 года они получают основной диплом, вот этот 4-летний бакалавриат русский язык, и в, в рамках этих же 4 лет они могут получить и второй профиль, пройдя вот профессиональную переподготовку. И вот здесь это как раз большой плюс, я бы сказала. И здесь действительно вот продолжает то, что Динара говорит, вот здесь этих курсов, программ переподготовки огромное множество. Это и литература, это и дизайн, это и иностранные языки, это не только английский, это английский, переводческая деятельность, переводческая деятельность там вожатская деятельность, то есть там действительно огромный спектр э, программ дополнительного образования. И надо еще отметить, что мы э, начинаем работать с абитуриентами не э, э, на той стадии, когда вот они пришли подавать документы и не знают, куда пойти, да? Мы начинаем работать уже на курсах до вузовской подготовки, когда мы готовим к по русскому языку, по литературе. Там и другие предметы, конечно, есть, но я называю те, в которых работаем мы, наша высшая школа. Вот. И поэтому многие ребята уже заранее знакомы с преподавателями, которые с ними будут работать. Они mm. прекрасно ориентируются в нашем здании, знают, где что находится, особенно любят буфет. Так что вот Там плюсы плюсы вот таких курсов, да, вузовской подготовки, конечно, однозначно тоже есть. Да. Ну, конечно же, и будущие выпускники, это не только, наверное, образовательная работа в части образования, это широко, огромный труд... Да, который вкладывается в ребят В части воспитательной mm -hmm. да. Это социально-воспитательная работа Общественная работа То есть у нас студенты участвуют В различных грантах Это уже научная работа да, В различных конкурсах, мастер-классах фестивалях, фестивалях да. У нас постоянно проводятся мероприятия Которые нацелены на адаптацию ребят То есть это те же самые ну Студенческие весны, они, конечно, везде Во всех факультетах да, Но даже тот же самый Новый год у нас проходит три раза, да? Это точно. Да, потому что это китайский Новый год, Новый год по нашему английскому стилю, да, Christmas, это российский Новый год, то есть... Навруз. Нав... Навруз. А, Навруз. четыре, вот я как праздник. подзабыла это, да? То есть это, конечно, большое... И мы во время учебы с ребятами, с ребятами также, например, совершаем там благотворительные mm -hmm. различные выезды. То есть мы преподаем, ну вот мы, mm -hmm. профиль, вот, на котором я ориентируюсь, как бы на который э, руковожу, это русский плюс английский. То есть мы даем бесплатные уроки английского языка в детских домах, мы привозим, собираем с ребятами вещи, вещи. Да? Mm -hmm. мы э, э, стараемся вот, э, показать ребятам, что есть разная жизнь. Вот. И в этом, конечно, они очень мотивируются. И даже те, которые на первом, втором курсе говорят, ну, я вот, конечно, получу свой русский, английский, но я, наверное, никогда не пойду в педагогику. То есть на пятом курсе уже при выпуске, даже на третьем, да, да. на Рырика, они угу. уже все трудоустроены, они уже все угу. наши педагоги. И к нам, когда звонят директора школ, говорят, угу. дайте мне педагога, пожалуйста, да, вашего студента. Я говорю, У нас уже все устроены. То есть они все работают, потому что настолько вот сильно идет мотивация, если в части педагоги. Если в части ну и большая востребованность с точки зрения работодателей, потому конечно. что действительно такая ситуация на рынке труда, что педагогов просто катастрофически не хватает. Если раньше вот я опять повторюсь да, начинали с пятого курса, пятого выпускной, пятый-четвертый, то сейчас уже и третий и по поводу даже второго, ну потому что уже все компьютеров тут... уже берут, <кх> да, компьютеров берут наш второй курс, то есть настолько сильная школа. Ну и, конечно же, если не педагогическая, филологическая, лингвистика наша, uh -huh. да, то есть они тоже очень востребованы потому что там идет коммуникация очень сильная между с иностранными абитуриентами. То есть иностранные абитуриенты, они вот а, в одной плоскости все обучаются, да, вот в, в одной сфере у них настолько сильная коммуникация, они начинают дружить, а, начинают делиться, да, то есть у них иностранцы, которые изучают русский язык, они тем самым импров, да? ну, у меня вот английский, да, то есть они... Uh, свои police, да, они подтягивают свой русский язык, да, а вот наши, например, и на, российские студенты, которые изучают китайский, английский, они, они наоборот да? имеют возможность общаться с носителями языка. Ну и, конечно же, в этом большой плюс. На самом деле, вот я как человек со стороны, да, часто бываю в вашем институте, у вас действительно жизнь кипит студенческая, там постоянно какие-то mm -hmm. мероприятия вне классные, еще что-то, мероприятия различные, это на самом деле очень круто. А вот в вашей школе русского языка учатся более 1350... 350, 300. 300. репетировали. Вот. Иностранных студентов – это на самом деле рекорд Казанского федерального университета. Чем привлекают ваши программы иностранцев? Ну, первое, что я уже говорил, это те а, специальные программы, да, специальные, то есть это не, есть, как бы, а, другие, вариант программ, когда вот она ориентирована на российских студентов, да, а, соответственно, план так выстроен, да, сложность преподавания, соответственно, российского абитуриента, и когда к ним подсаживаются да, иностранцы, им достаточно сложно. Сложно им и, соответственно, сложно преподавателю. Да, вот я так тоже работаю. То есть вот у меня часть группы российские, часть группы иностранные, и я не понимаю. То есть либо я начну по слогам рассказывать там сказку «Колобок», да, меня не поймут э, российские студенты, которые, например, тоже контрактник, который платит деньги за свое образование сами. Если я буду рассказывать про морфологию волшебной сказки «Пропа», монографию, то на меня, соответственно, будут также смотреть иностранцы, что, что он там говорит». А есть вот программа, я уже сказал, это лингвистика, бакалаврская программа лингвистика «Русский язык как иностранный», то есть там ну, 99, по-моему, и 9% это ä, иностранные студенты. И две магистрские программы «Филология русский язык как иностранный», там ну, процентов 95 иностранных студентов, то есть там обучаются российские студенты, которые хотят в дальнейшем поступить в аспирантуру, на, на методику преподавания русского как иностранного и уже преподавать э, на вузовском уровне русский язык как иностранный, а программы филология Русский язык, как литера... как русский язык и литература в пространстве мировой культуры, она полностью ориентирована на а, иностранных абитуриентов. То есть, когда на нашу программу подают абитуриенты, я руководитель этой программы, я, говорю, я индивидуально говорю, я говорю, а, ре... то есть, это, ну, может как-то сказать, не совсем правильно, что я как бы отбиваю да, со своей программы, но я честно говорю, что, ребят, это вам там будет неинтересно, потому что мы работаем исключительно а, с иностранной в истории, да. да но это, в же, это не только про адаптационные программы да то есть которые построены это та же самая например возможность изучать иностранные языки то есть вот поэтому и русский язык конечно поэтому для иностранцев так интересен наш институт вот и я бы все-таки добавила еще, что иностранцы, конечно, тоже разные. Есть иностранные студенты, которые прекрасно говорят на русском языке, практически как носители, и поэтому они спокойно могут осваивать программы, которые рассчитаны на российских студентов. И прекрасно себя чувствуют в этих группах, нисколько не отстают. Я всегда привожу в пример. У меня есть студентка в группе 052 из Кореи. Неана Султан? Нет, Неана не не, Султан не, это ну, летняя Хихуэ, <свят> а, которая приехала вот, по госпрограмме из Кореи, и вот она блестяще сдала мне экзамен по фонетике, даже не все российские студенты вот, смогли на таком уровне ответить. Кстати, сегодня она защищала курсовую работу, и комиссия отметила ее потрясающий ответ. Да, вот. Это просто к слову. Ну, конечно же, это огромная работа, связанная с иностранными студентами. То есть это ведь огромный труд, это их все миграционные дела. Да, вот да? я хотела сказать, это что здесь... Вот, потому ну, что они говорим. же гости у нас, да, ведь они гости в нашей стране, и им очень сложно на самом деле здесь а, найти себя, да. Им очень сложно порой, вот когда вот, я, знаете, я ехала как-то со своим студентом, а, Гундагды, вот. И он сказал, что когда он сюда приехал, ему было очень страшно сходить в магазин. Очень mm -hmm. страшно сходить в магазин. То есть настолько был у него низ, низкий уровень языка. И ну в том числе, и медведи здесь санкры... ходят в ушанках, потому что <сосе> в магазинах. <сосе> Нет, ну потом убедился, <скосе> что, оказывается, <косе> не я? так страшно, и можно на улицу выйти, <се> да. Вот. И насколько, вот он сейчас, обучаясь на четвертом курсе, насколько он уверенный уже. Да, насколько вот, а, он чувствует себя комфортно здесь. И это мы видим а, благодаря тому, что вот у нас работа так построена в институте, благодаря Алсу Мансуровне, да, иностранные студенты знают все ее, это наша как бы мама-защитница. Mm. Да. Все вот и ее ДВС, команде. Да, то есть да. Настолько мы с ними, вот как кураторы, да, то есть мы с ним, мы знаем все их проблемы, мы знаем все их успехи, мы с ними за них радуемся. То есть у нас вообще в институте даже, наверное, это не только к иностранным нашим студентам, да, но и к российским студентам, когда мы знаем каждого в лицо, мы знаем э, всю его ситуацию, да, мы знаем, мы его ведем, то есть у нас прям построен институт наставничества. Ну, и в этом, конечно же, в этом, наверное, это... большая заслуга, я считаю, да, это, конечно, наш директор. директор, директора, да, Радима Каджи да. который, вот, собственно, вот эту работу он Дистрел. организовал. Да, выстрел, выстрел организовал. И действительно, она, в общем, вот на всех ученых советах, на всех заседаниях, внутренних, да, она действительно признается такой вот очень правильный, очень конструктивной. И поэтому, вот, ну, действительно же есть сарафанное радио, поэтому иностранцы говорят, что вот именно мы в Институте филологии и межкультурной коммуникации создана такая атмосфера, в которой ну, очень вот так комфортно получать образование. Ну и российским студентам, потому что некоторые да, да, да. мамы, папы отрывают своего ребенка там в другой город, да? То есть здесь, конечно же, пусть родители не волнуются, потому что он, мы постоянно проводим эту работу, но это, конечно, не всего департамента крыльями, по молодежной политике нашего Казанского федерального университета. Да? Ариф Магеддинович очень тоже здорово выстроил вот эту линию, конечно, наставничество. Вот. Поэтому, конечно, абитуриентам комфортно в Казанском федеральном университете, абитуриентам, студентам, первокурсникам, они не чувствуют себя здесь цыплятками, да, такими, которые, потерянными, потому что мы им все покажем, за ручку отведем, в общежитие заселим, да, и так далее. То есть, если такие вопросы различные возникают. Так, и буфет бы... покажем. И главное. Но еще я бы хотела добавить, что мы знаем не только студентов, но и их родителей. Очень часто мы знакомимся с их родителями. И вот родители, с которыми мы общаемся с первого курса, да, на выпуске они уже поздравляют нас с какими-то праздниками, пишут сообщения, то есть вот вот этот тесный контакт, семья, образовательная организация, она всегда дает свои плоды. Угу. У нас вот поступил вопрос, подскажите, пожалуйста, на какое направление у вас можно поступить с экзаменами русский язык, обществознание, английский язык. И на русский язык. Absolutely. И на профиле русский язык плюс иностранный английский язык, и на профиле русский язык и литература в том числе. Да, то есть Потому у нас выбор, есть, да, есть, то есть у нас есть, так скажем, два. Ну так скажем, профильных экзаменов на, пед... на педагогическое образование mm -hmm. это русский и э... обществознание. обществознание. А вот второй Треть. экзамен, ну Треть, третий, да, третий, он, экзамен. собственно, там он через слэш пишется, поэтому там английский язык, литература, Питература, математика. Истории. Самое главное, на педобор это русский язык и обществознание. Mm -hmm. На этом все. Спасибо вам огромное. Напомню, что у нас в гостях был Институт филологии и межкультурной коммуникации. Успехов вам. До новых встреч. Да, блин, спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо. спасибо. Всего хорошего.